Здравствуйте, Смотритель. У меня к вам дело. Вперед. Что это будет? Опять Авель? 079 -й? Или девочка-мутант? Что на этот раз? Лук, давайте, валять. Речь пойдет о 173 -й. Я даже уже не удивляюсь. Вот честно. Почему не скромник сразу? Давайте без шуток. Без шуток? Серьезно? Камеры же записывают сейчас, верно? Ну, тогда вы тут, наверное, оху... Умирать – это больно. И я не хочу умереть от того, что мне кто-то сломает шею. Послушайте, это будет очень важно. Как вам уже известно, причины, по которой я затребовал видеозаписи у Совета О5 для исследования, стали странные результаты, проведенные мной в подопытных 173, 22, 63, 64 и 67. После просмотра предоставленных видеозаписей, мои подозрения подтвердились. И я уверенно могу работать дальше в этом направлении. Слышите? Меня никто не посвящает в планы фонда, в принципе. И я не понимаю, к чему вы клоните сейчас и что от меня требуется. Смотрите, пожалуйста, дослушайте меня до конца и дальше я вам расскажу, что от вас требуется и что вы должны делать. Во время вскрытия я не обнаружил никаких свидетельств, нанесенной подопытным черепно-мозговой травмы или травмы шеи, которая непременно была бы нанесена в случае удушения или сворачивания шейных позвонков. Этого я и ожидал, и мне давно казалась несуразная мысль, что существо, не имеющее пальцев или хватательных конечностей, может совершать настолько сложные физические манипуляции.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 Просмотренные мною раскадровки видно, что на кадре 235-938 сокращенной записи с второй камеры SCP-173 сближается с D-173-2267 на расстоянии 10 см. Глаза 2267 остаются закрытыми, руки SCP-173 находятся в обычном для него положении покоя. В кадре 235-939, снятом следующим, голова подопытного D-2267 повернута так, что подопытный смотрит прямо в глаза объекта 173, а глаза самого подопытного широко открыты. Через некоторое время 2267 валится на землю. Причиной смерти, по крайней мере в этом случае, судя по всему, является повреждение тканей, вызванных скоростью движения объекта 173 а также разделение спинного мозга ввиду проявления разрыва между вторым и третьим позвонками шейного отдела позвоночника, а вовсе не физическое скручивание позвоночника или удушение, что подтверждается данными вскрытия. Это также объясняет и характерные кровопотеки, и кровоизлияние в мягких тканях вокруг глаз жертв Объекта 173. Короткая и резкая вспышка силы, не имеющей определенную природу и не являющаяся физической, отдергивает веки жертв вверх. Также отмечу, что согласно моим исследованиям расположение трупов жертв имеет определенное значение. Тело D-173-2267 падает так, что ложится лицом в сторону 2263 и 2264. Два означенных подопытных падают схожим образом в кадрах 333-777 и 940-052 соответственно. Лица всех трех направлены на северную стену камеры содержания объекта 173. И загораживает вид на объект 173 в излюбленном им положении, когда он стоит у западной стены северо-западного угла края. Далее я могу с чистой совестью опровергнуть все сомнения о том, что взгляд мертвеца характерный для жертв Объекта 173 и названный так потому, что жертвы Объекта 173 продолжают следить за ним глазами и после смерти, являются порождением испуганного или больного воображения. Это доказанный феномен, видимый при увеличении и просмотре замедленной съемки глаз Д 173-2267 после его гибели. Феномен также появился и у подобных 2263 и 2264. Допустим, я вот послушал вас сейчас и понял, что это полнейшая жесть И я не понимаю, что вы хотите от меня Ты понимаешь, что много персонала класса D было отдано на растерзание о, Прошу прощения, для исследований объекта 173 И персонал класса D не прям, чтобы так бесконечный А вот ты можешь нам помочь То есть вы хотите послать меня к 173, правильно? Ну, вкратце, да Весело тут у вас, я смотрю Может, давай попробуем его допросить Сделать ему интервью, как у других объектов, которые мы делали Как ты себе это представляешь? Слушай, ну стариком же получилось Да, но после он убил несколько ученых-сотрудников 10 класса Д, которые мы отдали ему, чтобы задержать И несколько охранников До того, как его задержали и поместили снова в камеру Окей, но может... Смотрите, ты нужен в камере не переживай, с тобой ничего плохого не произойдет, ты все равно воскреснешь. Ясно. Ну, давай попробуем, но я все равно не могу понять, зачем я туда иду. Первое. Нам нужно понять, почему он убивает людей. Второе. Сможет ли он остановиться после определенной количества твоих смертей. Третье. Сколько ты можешь вынести. Насчет третьего я пошутил. Ты очень ценный сотрудник. Ха-ха-ха. Да, это очень смешно. Ну, ладно, давай попробуем. Так, я пришел сюда. 173 стоит на месте, как всегда. И я очень надеюсь на то, что вы сейчас на него смотрите, потому что мне попала какая-то ворсинка в глаз. Я сейчас моргну. Я... Я моргаю. О! Я жив. Я жив, отлично. Охранники сейчас поддерживают зрительный контакт с объектом 173. Смотрите. Пожалуйста, следуйте моим инструкциям. В течение минуты вам нужно следить за объектом. Постарайтесь не ходить по камере. Это может спровоцировать случайное моргание или потерю зрительного контакта. Плюс для камеры видеонаблюдения. Нам нужно, чтобы вы стояли максимально неподвижно, чтобы камера уловила все движения объекта. Зрительный контакт будет перерван через 3, 2, 1... Пипец, да это было дичайше больно. Блин, слушайте, мне уже не нравится эта идея. Какого хрена я вообще здесь, одни а не класс Д? Посмотрите, я вот здесь вот лежу. Это очень странно и очень жутко. Смотрите, прошу продолжать эксперимент. Ты можешь наблюдать, что твое тело бездыханное и лежит так, что голова повернута в сторону объекта 173. И я надеюсь, это не случайность. Я не понимаю, что вы хотите доказать? Зрительный контакт будет перерван через три, два, один. Боже мой. Ну ладно, постараюсь продержаться как можно дольше. Надо себя развлечь, может, чем-то. Мне так страшно будет умирать, я думаю. SCP-173, как ты себя чувствуешь? Ответа не будет, да? SCP-173, тебе нравится находиться в фонде? Боже мой. Что я делаю? Ёб твою мать! Он развернулся, а я не моргал. Это очень жутко. Ну, вернее, я моргнул, но одним глазом. О, о, вот опять. О, боже, как это жутко было. если я попробую... Смотрите, я знаю, идея тебе не очень нравится, но моя теория была верна. Как видишь, твои тела развернуты так, что головы смотрят прямо на объект 173. Вы думаете, что мне от этого холодно или жарко? Мне, знаете, не так страшно, что со мной делает 173-й, как то, что я вижу два своих трупа. Смотрите, через три секунды будет разорван зрительный контакт. Три, два, один. Опять мы тут сами, да? слишком вторгаешься в мое личное пространство, 173 Вернее, ты убиваешь меня. Я надеюсь, что этот раз будет не такой болезненный. Но мне все же интересно, почему ты разворачиваешься, когда я одним глазом. Вау, слушай, я могу тебя контролировать. Слушай, а как ты относишься к объекту 001? Ты знаешь что-либо? Интересно. Я не моргал. SCP-173, я спрошу тебя еще один раз, что ты знаешь об объекте SCP-001? Объявление всем сотрудникам фонда. SCP-173 вырвался на свободу, всему персоналу. Прошу не покидать свои кабинеты. блин, я уже так устал. И это не та осета Когда, мать его, это случилось? Коннор, ну что, ты уже нашел ответ в видеозаписях? Да нет, еще ничего не нашел, никакого следа о том, что случилось. Никакого следа объекта 001. Ну ладно, я буду продолжать рыться в документах. Нам нужно понять, что произошло в фонде, и куда делась половина объекта SCP. Как же случилось так, что объект SCP-001 вырвался? Мать его, мы должны докопаться до истины.